Вот она. Походу десятая. Вот. Пять, восемь, девять, десять. Ребятки, фишерман долбит. долбит продакшн Одиннадцатый, друзья. Вон он лежит, блядь. Не успел.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 ты живая хоть? Или ты сдохла? Тебе надо вот так. Один раз. обствол. Все. Готово.